Итак, дорогие друзья, снова с вами Александр Андреянов с острова Бали, с этого прекрасного острова богов и других существ. И сегодня я хочу вам рассказать 10 правил, которыми пользуюсь лично я. И эти правила я подробно даю в программе «Основа жизни» и на личном коучинге. Сегодня я расскажу о них, постараюсь рассказать коротко, потому что это видео, ну, надеюсь, получится максимум 3-5 минут. Итак, давайте перейдем сразу к правилам, и каждое правило я немножко раскрою. Первое, что я всегда говорю на всех обучающих программах, в основном это происходит на первом уроке, это понимание осознание того, что ты сам творишь свою реальность. То есть только ты и только ты создаешь реальность вокруг себя. И начинается это все изнутри, своего твоего сердца. Сначала ты приводишь порядок в себя, то есть свое сознание, Потом ты приводишь в порядок отношения, то есть те отношения, которые являются отношениями с, твоими, с твоей супругой, например, да, с твоей мамой, там, с твоим братом, с твоими детьми. После того, как отношения с детьми, с твоим ближним кругом ты наладил, ты переходишь выстраивать отношения с твоими друзьями, то есть с теми, кто работает с тобой рядом, с партнерами. Это третий круг влияния. Четвертый круг влияния это уже те люди, которых ты не знаешь и на которых ты оказываешь влияние, например, через видео, или, например, через обучающие программы, или, например, ты являешься звездой, или там президентом. То есть ты уже начинаешь влиять на тех людей, которых ты не знаешь. Ну и, соответственно, я уже проговорил, что есть пятый круг влияния, это когда ты влияешь уже на государство. То есть это президенты, это министры, это политики такого международного уровня, и там нет бесконечности, можно расти, расти, расти, но все начинается только с себя. Второе правило, которое я лично пользуюсь и даю в обучающих программах, все, от чего убегаешь ты, гонится за тобой, и все, зачем гоняешься ты, убегает от тебя. Это очень четко можно проследить, например, на отношениях, когда мужчина очень яростно уделяет внимание своей женщине и бегает за ней фанатично и превращается постепенно в фанатика, который мешает просто жить человеку. Ну, что в этот момент сделает женщина? Конечно, она начнет сначала избегать отношений с этим мужчином, потом будет жаловаться и, возможно, даже завалить в полицию и говорить, что спасите меня от этого психа. То же самое происходит с нами, когда мы начинаем бегать за деньгами. Нам нужны деньги, нам нужны деньги, где бы нам взять денег, заработать. Мы начинаем бежать в этот момент за деньгами, и деньги в этот момент начинают убегать от нас. То же самое э, вот с э, полной противоположностью происходит в тот момент, когда вы начинаете от чего-то убегать. Ну, например, вы начинаете убегать от кредитов, или вы начинаете убегать от страхов, или вы начинаете убегать от коллекторов, от бандитов и так далее. Что будет происходить? Все вот эти направления, от которых вы убегаете, они будут расти, страхи будут расти, коллекторы вас будут э, жестче, так скажем, да, мучить когда-нибудь звонить, или проблема, да, вот как в песне "Елки" поется, э, ты, ты бежишь от проблем, проблему нужно решать. Так вот, это правило, оно работает в обе стороны, то есть, э, если итог подвести этому правилу, то не надо, ни зачем бегать. И не надо от чего, ни от чего убегать, ты как специалист, как мастер должен э, смотреть лицо к своему страху, и э, вот как здесь профессионально пробежала сейчас одна женщина между камерой, э, ты должен, ну, вернее не должен, а ты э, должен принимать, опять должен, но хорошо, ты должен принимать жизнь такой, какая она есть. С тобой был Александр Андреянов, смотри следующие правила, они очень полезные, интересные. И я надеюсь, что они тебе дадут внутренние энергии, внутренние силы. Но если ты сам не разберешься, приглашаю в личный коучинг, и там мы подробно поработаем над твоей жизнью. Ну и конечно, подписывайся, ставь лайки, пиши в комментариях, я обязательно отвечу на все твои вопросы. Ну и в общем, смотри все видео, они для тебя. С тобой был Александр Андреянов, пока-пока.